пас и сразу побежал на пятачок не сбоку и как там не с пиража, а прямо закрывая вратаря. И видели, насколько опасный враток получил. Строгимов бросил воротам он не попал. И линию Да, не похоже на него, чтобы абсолютно не похоже They У вас уже много общего, но всегда найдется чем еще поделиться. 3G-планшет, мегафон, логин 2. Всего за 2790 рублей. Сергей, все знают, что вы принимаете Аликап? Ну? Это же известный средство для мужчин. Ерунда. Я так понял. Аликап для женщин. Аликап для женщин. Принимаем Акция для болельщиков. Оформите страховку на квартиру всего от 1000 рублей в год переказка И получите шлем и другие призы с автографом любимого игрока. Подарки для всех на сайте совет.ру. Сергей, вы принимаете Аликапс. И как? Мужчины об этом молчат. А что говорят женщины? Женщины кричат. Женщины кричат. О, Аликапс. как все начинается с первого шага вот только пока этот шаг и сделали уральство в этом матче враг силен, враг хитер и коварен и вот, пожалуйста, шеф какой-то, типа, пытался выдать на дальнюю штангу партнера там не оказалось но Судья, это когда... что тот будет считать его действия, Вернуться в другую сторону и шайбу сохранить. Арипа, он не приносит этого приходя. Роско, Ковалов, будет площадке, и не проигрывает другой. Потому... ойстрик оказался рядом бросок заблокировал но наверное даже Лайцом отводит по душу Сергей Наидвич. Нет, так а я могу вам точно сказать, что вот практически все вот главные арбитры, они в, в каких-то командах играют. Да нет, я имею в виду. Да. А, ну вот так болти получается. На работе их приходится рыцарь. Глаз получилось, Шелявин был. Ну, неизвестно, где мы спросим. сейчас смена идет, ни разу еще Медлюк не появился во время игры на поле, а вот когда была первая рекламная пауза, он так активно разминался, там, где воротеж стал. Будь готов. Но ну, перед началом третьего периода, тоже там катался, он с комиками ватмана пробовал. Регулярный паузу и не так раз уж используют для того, чтобы. На четвертый сейчас, верно, ну, на тройку Цынгева успел кинуть, а -а, наложить стройку Коваржа, За, и защитника обыграл, именно выманил, и площадка неожиданно закончилась еще. Ну нет, я, сейчас Коварж великолепный, вот по вторым годиком, как он убрал, какую паузу сделал, Ну что, лобовка, Тимка, сейчас совершенно непонятно. 3-1 могла быть атака, счастливее беги, и два партнера там разгони.